Во многих средствах массовой информации вы можете прочитать обо мне, что с четвертого курса института, кафедры психологии, я была командирована или так привилегирована, отправлена в спецлабораторию при КГБ СССР. Мои задачей, как и многих из тех, кто проходил подготовку, были, наверное, и есть моменты, кто-то называет это экстрасенсорными способностями, кто-то это называет сверхспособностями мозга. Но я хочу вам сказать, что это была совершенно нелегкая работа. Но наряду с тяжелыми испытаниями, которые так, в которых закалялась, или в которых а, начинала рождаться методика Альфа. Это когда работа касалась каких-то очень тяжелых и сложных ситуаций. А, эта работа бизнесменами, это работа с политиками. Почему эта работа уникальна и удивительна? Мы с вами видим богатых людей, мы с вами видим политиков, когда они публично делают свои выступления. Мы совершенно не понимаем и не догадываемся о том титаническом труде, который там, за кулисами. А за кулисами и работают такие слиперы, как я. Для чего это необходимо? Потому что человек, который Должен держать свой уровень, должен держать свою яркую, представительскую, ну, будем говорить, такую э, красивую фигуру свою. Естественно, бывают моменты, когда он проваливается, просаживается в, ря в, в ряде ситуаций, сложных, тяжелых. И на этом месте всегда включаются в работу те самые, будем говорить, спецагенты, которые позволяют этому человеку снова обрести равновесие снова обрести гармонию и силу в том диапазоне, в котором он работает. Поэтому не случайно мы приезжали сюда. Вы знаете, что здесь, в Жигулевских горах, есть правительственная база отдыха. И здесь, естественно, отдыхают наши первые лица государства. И здесь приходилось сопровождать их для того, чтобы мы находили тот самый момент его силы, альфа-диапазона, для того, чтобы эти силы помогали в сложных и тяжелых моментах, когда необходимо было действительно вершить историю. И это самая любимая моя часть методики альфа за 30 лет работы.